Так, я рада приветствовать всех. Зовут меня Климова Татьяна, я менеджер в компании Reflame в бизнес-системе Экспресс карьера И сегодня я расскажу вам о видах доходов и возможностях компании. Вот, но для начала я хотела бы узнать, есть ли у нас сегодня новички. Пришли сегодня на вебинар, если да, поставьте пятерочки. Посмотрим, сколько у нас новичков сегодня которые зарегистрировались буквально несколько дней назад, неделю назад. Замечательно. Новички у нас есть, их много, это очень хорошо. А, также проверьте, правильно ли вы зашли в комнату. Обязательно нужно ввести номер команды, а, также буковку «П». Если вы партнер компании, то есть вы консультант от 0 до 6%. Буковку «М», если вы менеджер компании. И далее ваша фамилия и имя. Итак, вы зарегистрировались в компании «Рифэй». Я вас поздравляю, вы получили свой собственный бизнес, бизнес под ключ. И вам остается только его развивать. У нас есть наставники, ваши вышестоящие лидеры, которые уже имеют большой опыт и готовую систему работы и получения прибыли. Вот. Вам остается только слушать их рекомендации и э, выполнять то, что они говорят. И э, возможности, которые дает компания, вы сможете их все э, на себе э, ну, испытать, да? Сегодня я как раз расскажу про эти возможности. Первое – это экономия. Как мы все знаем, сэкономленные деньги – это заработанные деньги. Скидку 20% компания предоставляет любому зарегистрированному консультанту на любой заказ и на любую сумму заказа. Вот, то есть, если вы зарегистрировались, вы можете зайти в свой личный кабинет, оформить заказ, и у вас будет уже скидка 20%. Можно рассмотреть такую ситуацию, что вы пришли в магазин, набрали в корзину продуктов на 1000 рублей, а на кассе заплатили всего 800. То есть 20% вам пошли в карман, 200 рублей вы положите обратно себе в кошелек. Хорошая экономия. И эти 200 рублей вы уже можете потратить на свои какие-то другие нужды. Далее, второй вид. А Как можно экономить вообще у нас? Первое, как я уже сказала, это скидка 20% для всех консультантов. Также это стартовая программа для новичка. То есть новичок, когда регистрируется, он уже получает большие возможности и может использовать выгоду почти в 17 тысяч рублей. Это для России. В чем заключается стартовая программа для новичка? Она заключается в четырех шагах. Если новичок зарегистрировался и в течение 21 дня с момента регистрации оформил заказ на 100 баллов, то он прошел первый шаг стартовой программы и сможет получить уже за 190 рублей, всего за 199 рублей, первый набор «Молоко и мед». Далее, если в следующий каталог он оформляет опять 100 баллов, то проходит второй шаг программы и получает уже более дорогой набор э, с продукцией ZEVAN если на третий каталог он оформляет опять 100 баллов то проходит третий шаг программы и получает уже шикарную серию Giordani Gold также за 199 рублей и четвертый шаг э, заключается также при оформлении на четвертый каталог 100 баллов новичок получает за 199 рублей набор на выбор либо мужской, либо женский, которые включают в себя витамины П, э, парфюм достаточно дорогой и уже средства личной гигиены. Вот, и суммарная выгода по стартовой программе составляет около 17 тысяч рублей. То есть стартовую программу очень выгодно проходить. Если вы новичок, то обязательно воспользуйтесь этим предложением. Дальше программа лояльности. Очень часто э, компания проводит такие программы лояльности, которые заключаются в том, что при оформлении определенного заказа вы сможете заказать какой-то аксессуар, э, может сумку или какой-то набор продукции с очень большой скидкой. Вот, недавно у нас была программа «В твоем ритме». Э, мы все приобрели замечательную сумку всего за 299 рублей. Далее, акции компания устраивает довольно часто, распродажи проходят каждый каталог на второй-третьей неделе каталога, и продукцию можно приобрести с очень большими скидками. И компании с подарками, тоже при выполнении определенных условий можно получить в подарке различные аксессуары, может быть сумки, кошельки, а также вот недавно были программы с подарками смартфон, планшет и ноутбук. Хотели бы вы получить подарок ноутбук? Все считаете, что это один из видов экономии? Да, я думаю, каждый бы, да, мечтал получить подарок ноутбук, пусть он вам не нужен, даже если у вас уже есть два ноутбука. Вы можете его либо подарить, то есть сделать такой шикарный подарок близкому человеку, либо кто любит заниматься продажами, то продать его. То есть тоже заработать на этом. Дальше пойдем. Второй вид доходов – это немедленная прибыль с продаж. Именно для тех, кто любит заниматься продажами. До 50% можно получить моментальной прибыли. В чем она заключается? Вам делают заказ по каталогу по потребительской цене. К примеру, рассмотрим Wellness Pack, который в каталоге представлен за 2400 рублей. Вы берете продукцию в компании, эту же самую, уже по дистрибьютерской цене, то есть цене для партнеров. Она будет составлять 1920 рублей. То есть пэк вы приобретете за 1920 рублей. В итоге ваша моментальная прибыль – 480 рублей. Хорошая прибыль. То есть вам сделали заказ, вы его получили, отдали клиенту и в карман положили 480 рублей тут же. Моментальная прибыль. И также по программе Premiere Club есть... Вы можете приобрести один любимый продукт со скидкой 50%. Если рассмотреть этот же Wellness Pack, то он вам обойдется всего 960 рублей. И ваша моментальная прибыль уже составит 1440 рублей. Хорошая прибыль. Я думаю, никто бы не отказался от такой прибыли. Вот, а представьте, если вам сделают заказы на 10 тысяч рублей, на 20 тысяч рублей вы соберете заказы, какую моментальную прибыль вы получите. Да? То есть продажами тоже выгодно заниматься. Если у вас это получается, если вам это нравится, то это только плюс. Вы будете иметь моментальные деньги. Дальше идем. Третий вид доходов. Это возврат от 3 до 22% с личного объема покупок. В чем же он заключается? Вообще в компании есть своя внутренняя валюта, которая называется балл бонуса. Это условный цифровой показатель, который присваивается каждому продукту. Компания у нас международная, валюты в странах разные, из-за этого ввели такое общее понятие. Вот Предположим, что один балл бонуса равен одному доллару для удобства расчетов. И рассмотрим сейчас ваши личные заказы. Смотрите, если вы оформили личный заказ на 150 баллов, то вы вышли на 3%, это первый уровень, и вам компания вернет 3% с вашего личного объема покупок. То есть это будет 4,5 доллара. Если вы оформили личный заказ на 450 баллов, то вы... Вы вышли на уровень 6%. И вам компания вернет 6% с вашего личного объема покупок. То есть это будет 27 долларов. Если вы оформили заказ на 1800 баллов, вы достигли уровня 12%. И вам компания вернет 12% с вашего личного товарооборота. То есть это уже 216 долларов. И наконец... Если вы оформили 7500 баллов, да, очень редко, конечно, но я думаю, есть такие люди, которые любят собирать заказы и оформляют очень большие заказы. Вы при помощи личного да, заказа выходите на 22% уже, и вам компания возвращает 22% от вашего личного объема покупок, что составляет 1650 долларов. Это возврат от компании. Здесь понятно, как происходит возврат с личного объема покупок? Угу. Хорошо. Но, конечно, самому создать личный товарооборот такой большой очень сложно. Да? Гораздо проще, если с вами работает команда и э, ваша группа вам помогает вам организовать именно этот товарооборот. Поэтому мы переходим к четвертому виду доходов. Это возврат от 22% до 3% с группового объема покупок. В чем же он заключается? Смотрите, если представьте, что у вас 6 структур. Да, под вами вы вырастили 6 структур. 300 баллов первая структура. Вторая структура набрала у вас 700 баллов. Третья структура 7000 баллов, четвертая структура 4000 баллов, пятая структура 20 баллов. И шестая структура, пока еще никто не оформил заказ, еще думаю, да, то есть 0 баллов пока. Также вы оформили свой личный заказ на 200 баллов. Суммарно ваш групповой товарооборот, если сложить все эти цифры, составит 12220 баллов. По табличке лестницы успеха вы выходите на 22%. И как же происходит возврат? Смотрите, ваша каждая структура вышла на определенный уровень. Да? И, конечно, партнеры в этой структуре, они работали, поэтому компания должна им их тоже вознаградить, должна им выплатить свою зарплату. Как она это делает? Первая структура набрала 300 баллов, то есть вышла на 3%, значит она получает 3% от созданного товара оборота. Вторая структура набрала 700 баллов, значит она вышла на 6% и получает 6% от созданного товарооборота. Третья структура у нас набрала 7000 баллов, она вышла на 18%, а значит получит 18% от созданного товарооборота. Четвертая структура у нас вышла на 15% и получает 15% от товарооборота. А пятая и шестая не достигли никакого уровня, и они ничего не получают. Что же вы получите вы? Вы тоже работали, вы создавали эти структуры точно так же, и, конечно, вам тоже э, компания заплатит процент. Как он рассчитывается? Смотрите, первая структура э, получает 3%, а вы получите разницу между вашим уровнем 22% и уровнем структуры, каждой структуры. То есть получается от первой структуры вы получаете 19%, 22 минус 3 19 – 19% от созданного товара оборота первой структуры. Вторая структура вышла на 6%. Вы получаете от нее 22 минус 6, то есть 16% от второй структуры. Третья структура у нас вышла на 18%. Вы получаете 22 минус 18, 4% от, от товарооборота третьей структуры. Четвертая структура 15%. Вы получаете 7% от созданного товарооборота четвертой структуры. И пятая, шестая вы получаете полностью все 22%. Вот, и средний доход на уровне 22% составляет от 25 до 60 тысяч рублей выше за 3 недели. Такой э, разбег в цифрах э, получается, так как он зависит от многих факторов. Да? Но ну, это уже нужно смотреть более глубоко по маркетинг-плану компании. Здесь вам понятно, как происходит возврат с группового объема покупок. И как вы думаете, с какой структуры вам будет наибольшая прибыль? Допустим, рассмотрим первую структуру, которая, от которой вы имеете 19% от 300 баллов. И рассмотрим третью структуру, 4% всего, но от большой 000, где 7000 баллов. Да, конечно, с третьей структуры вам пойдет наибольший возврат. Все верно. Сейчас представьте ситуацию, что один из ваших партнеров сделал товарооборот со своей командой 7500 баллов, то есть вышел на 22%. Под вами, да, ваш партнер. Ваши 22% минус его 22% получается 0%. Неужели вы ничего не получите? Что же вам выплатят? Сейчас рассмотрим эту ситуацию. Для таких ситуаций компания вела директорский бонус. Если ваша структура выходит на 22% под вами, то вы получаете 5% со всего объема товара оборота лидеров первого уровня, сделавших 22% уже идет как пассивный доход то есть э, структура под вами будет расти дальше и вы с нее будете уже пожизненно получать эти 5% с директоров первого уровня то есть тех директоров, которые находятся непосредственно под вами вот рассмотрим ситуацию когда у вас 6 директоров на уровень 22% вышли Получается, вы с каждой структуры имеете по 5% от товарооборота оборота. Ну, для примера, возьмем, что каждая структура по 10 тысяч баллов. Конечно, какая-то может быть больше, какая-то меньше, но для удобства э, расчета примем 10 тысяч баллов. вот С каждой структуры 5% это 500 долларов. То есть у вас будет пассивный доход уже 3000 долларов. Хороший доход пассивный. Хотели бы вы иметь такой доход? То есть структуры под вами растут дальше, а вы пассивно получаете уже 3000 долларов. Конечно, сумма огромная и доход очень хороший. Дальше идем. Бонусы с глубины, шестой вид доходов. Смотрите, у директоров вашего первого уровня будут появляться свои директора, а у следующих директоров будут появляться свои директора и так далее, структура будет расти неограниченно. То есть в вашей структуре будет бесконечно появляться директора не только в ширину, но и в глубину. Вот, и у компании, компания вела такие бонусы именно с глубины. С директоров второго уровня вы получаете золотой бонус, который равен 2%. Дальше рассматриваем глубину. С третьего уровня директоров и ниже вы получаете сапфировый бонус, который равен 0,5%. С четвертого уровня директоров вы получаете бриллиантовый бонус, который равен 0,25%. А вы представляете, команда ваша растет, то есть товарооборот бесконечно растет, и, э, может, проценты кажутся маленькими, да, но суммы набегают достаточно высокие. С пятого уровня и ниже вы получаете дважды бриллиантовый бонус, который равен 0,125 тысячных процентов. Из шестого уровня и ниже вы получаете исполнительный бонус, который равен 0,625 10 тысячных процентов. Как вы думаете, вам выгодно растить глубину? Вам выгодно, чтобы э Директора у вас были в структуре не только в ширину, но и в глубину. Конечно, очень выгодно, потому что с каждого уровня вам будет идти процент. И поэтому девиз нашей компании, нашей работы ⁇ это только помогая заработать другим, ты заработаешь сам. То есть, чем больше людей у тебя будет зарабатывать, тем больше ты будешь зарабатывать сам. Дальше. Седьмой вид доходов – это путешествия за счет компании. Представляете, можно путешествовать совершенно бесплатно в различные страны мира. Для директоров, с уровня директоров уже можно посещать банкет директоров в Москве. С уровня менеджеров э, с быстрым ростом менеджерскую конференцию. Для золотых директоров банкет и золотая конференция. Для бриллиантовых банкет, золотая конференция и бриллиантовая конференция. Для исполнительных это банкет, золотая, бриллиантовая и исполнительная конференция. Э, вообще банкет... Что такое банкет? Банкет это светское мероприятие, достаточно такое шикарное. Я думаю, каждый на нем мечтает побывать. Оно включает вообще незабываемую программу, поздравления, выступления звезд эстрады, общение в кругу успешных лидеров. Вы можете нарядиться, одеть красивое, шикарное платье, пройтись по красной дорожке, выйти на сцену с чеком, вам будет аплодировать тысячи людей. Да, я думаю, каждая девушка мечтает побывать на банкете, на таком шикарном мероприятии. Вот здесь я представила фотографии с конференции, которые проходили в 2016 году. Это менеджерская конференция в Сочи. Смотрите, сколько много на да, партнеров присутствовало на ней. И золотая конференция на Кипре. Что же ждет нас в этом году? В этом году осенью 2017 года менеджерская конференция состоится в Болгарии. Также в этом году будет, пройдет золотая конференция юбилейная. Она пройдет на лайнере на двух лайнерах шестизвездочных будет шесть тысяч человек на золотой конференции. Круиз обойдет два континента, три страны и четыре города. Вот, это вообще шикарнейшее мероприятие. Компания оплачивает полностью все. И перелет, и трансфер, И проживание и развлекательные программы. А бриллиантовая конференция у нас пройдет в 2018 году в апреле в Токио, в Японии. Вообще бриллиантовые конференции обычно проходят в январе, но так как в Японии самый красивый месяц, когда цветет сакура, и это самый дорогостоящий отдых, то компания... Ты несла конференцию на апрель для того, чтобы ее партнеры насладились именно вот этим незабываемым отдыхом, незабываемой красотой. Вот, еще хочу задать такой вопрос. вас на работе кто-нибудь отправлял бесплатное путешествие на вашей работе? Не говорю уже за границей, да, может быть, когда-то на курорты. Нет, конечно же нет а в Oriflame это возможно далее восьмой вид доходов автомобиль за счет компании уже с уровня директор можно получить в подарок от компании Шкоду Рапид а с уровня бриллиантовый директор сейчас у нас вступила программа за рулем мечты которая предполагает Выбор автомобиля стоимостью 1 миллион 900 тысяч рублей вам в подарок. Вы можете выбрать любой автомобиль, Volvo, Lexus, BMW, Audio, премиум класса в подарок, представляете? Вам на работе когда-нибудь делали такие подарки стоимостью около 2 миллионов рублей? А в вот за проделанную работу компания награждает партнеров своих и награждает достаточно заслуженно. Конечно, я думаю, навряд ли кому-то делали такие подарки. Девятый вид доходов это премия. Уже с уровня директора вы можете получить. Первую премию тысяча долларов, уже выйдя на уровень директора. На уровень старшего директора вы получите премию полторы тысячи долларов. С уровня золотой директор вы получаете премию две долларов. Вообще, как начисляется премия? Вы вышли на определенный высокий уровень. Допустим, рассмотрим уровень директора, да? 8 каталогов продержали этот уровень, то есть подтвердили его доказали, что вы не случайно его достигли и вам компания за это выплачивает сразу единоразово премию вот на уровне сапфировый директор это 4000 долларов на уровне бриллиантовый директор 6000 долларов и премии только растут дальше, допустим рассмотрим на уровне президента это уже 100 тысяч долларов. Представляете премия 100 тысяч долларов? Хотели бы вы получить такую премию? И что самое интересное, увидите, стрелка идет вверх неогранично. То есть вы можете достигнуть самого высокого звания, которое было в истории Reflame, и перепрыгнуть его. И тогда компания вам придумает новое звание и, и увеличит еще больше премию. Вот такие вот возможности у компании. И в заключение э, я хотела бы вам рассказать вообще, что же вы получите на пути к бриллиантовому директору. Да, ну давайте рассмотрим. Доход каждый месяц у вас с уровня дебриллиантовый директор будет составлять от 215 тысяч рублей и выше. Каждый месяц вы будете получать такую сумму. У многих, кто работает на ну, обычной работе, да, только в год выходит такой заработок, 215 тысяч рублей. А здесь вы будете зарабатывать каждый месяц. Далее, вы соберете все премии на пути к бриллиантному директору. Это 1000 долларов за директора, 1500 старший директор, 2000 золотой директор, 3000 сапфировый директор, ой, 3000 старший золотой директор, 4000 сапфировый и 6000 это бриллиантовый директор. То есть в сумме вам компания единоразово выплатит 17500 долларов. На сегодняшний курс доллара это почти 1 миллион рублей. 1 миллион рублей вам компания заплатит единовременно. Это дополнительно к основному доходу. Далее участие в автомобильной программе. Получение автобонуса. Это на уровне директор. Вы получите автомобиль премиум класса из салона стоимостью 1 миллион 900 тысяч рублей. Участие в банкете директоров Арифлейм на 2-3 персоны поездка на золотую и бриллиантовую конференцию со спутником, также участие в семинарах и встречах топ-лидеров и признание на страницах корпоративных изданий, то есть вас будут печатать в изданиях, в мировых изданиях. Хотите вы такую жизнь? Хотите, чтобы ваши мечты исполнялись? Хотите, чтобы ваши родные и близкие имели такие возможности? Тогда ставьте смелые цели, не бойтесь. Ваша минимальная цель должна быть именно бриллиантовый директор. На пути к этой цели вы соберете, вы получите огромный опыт работы, и соберете премии, автомобили, у вас будет невероятный доход ежемесячный и вы уже будете дальше расти. Вот И, конечно, э, кому вы в первую очередь желаете да, такие возможности? Конечно, своим родным и близким. Поэтому обязательно не молчите, рассказывайте всем родным и близким о возможностях компании, потому что не все их знают. Вот я сейчас рассказала о 9 видах доходов, вот о них не нужно рассказывать. У меня все. Вперед работать всем, вперед рекрутировать. Если есть вопросы, задавайте, я отвечу с удовольствием. Вам спасибо, что пришли.